Всем привет! Вы на канале Аниме Кун, озвучиваю я Перси, и это топ 10 аниме, похожие на класс убийц. Сразу хотим предупредить, что это только субъективное мнение автора, и места данного топа не имеют значения. А мы начинаем! Приятного вам просмотра! Десятое место. Крутой учитель Анидзука. Бывший член Банды, Байкер и Анидзука ставит себе цель стать самым крутым школьным учителем, потому что ему нужна молоденькая жена. Однако школьная администрация и сами школьники против такого наставника и пойдут на все, чтобы избавиться от учителя. Только вот, несмотря на свой извращенный характер и грубый внешний вид, Анидзука помогает своим учащимся со многими жизненными проблемами, пусть и нетрадиционными средствами воспитания. Девятое место. Учитель мафиози Реборн. Цунаёши Саваде провел последние 15 лет, думая, что он обычно неудачник, но внезапно появляется наемный убийца из Италии по имени Реборн, утверждая, что он превратит его в следующего мафиозного Дона. А чтобы тот не возражал, за ним открыта охота, и без Реборна ему просто не выжить. Восьмое место. Он сильнейший учитель. Будучи дипломированным гением, Джуничиро Кагами потерял интерес к науке и вместо этого направил свою энергию на хобби Атаку. В итоге он совсем потерял интерес к работе и изолировался от общества. Недовольная тем, что ее старший брат стал таким замкнутым, его младшая сестра убеждает его устроиться на работу учителем. Но может ли Атаку на самом деле научить детей чему-нибудь? Седьмое место. Дурни, тесты, аватары. Акихисо Йоси учится в Академии Фумидзуки, где в качестве эксперимента учащихся делят на классы исключительно по результатам тестов. Чем лучше класс, тем лучше условия для обучения. Главный герой попадает в класс F, и вместе с одноклассниками он решает бросить вызов успешным классам, чтобы улучшить свои условия. Герои сражаются с помощью магических существ. Аватаров, чья сила зависит от баллов теста. Шестое место. Убей или умри. Килл Kill Кил. Kill. Безумно популярное аниме, получившее признание прежде всего за свой экшен и харизматичных героев. Главная героиня Рюку Матой поступает в новую школу, чтобы найти убийцу своего отца. На ее пути встают члены студенческого совета элитная четверка во главе с суровой Сацуки Кирюин. Они являются обладателями уникальной формы, которая наделяет их сверхчеловеческими способностями. Рюка везет, она находит подобную форму и теперь способна дать отпор элитной четверке, чтобы добраться до Сасуки и узнать тайны гибели ее отца. Пятое место. Моя Геройская Академия. 80% человечества обладают сверхчеловеческими способностями, называемые причудами. Уровень преступной деятельности увеличился, что привело к появлению профессиональных героев, которые останавливают любые правонарушения. Идзуку Мидория стремится стать героем номер один, однако он родился без причуд. Но то, что он без причуд, не мешает Мидории мечтать стать героем. Четвертое место. Ария по прозвищу Алая Пуля. В ответ на стремительно растущий уровень преступности в Японии создается Академия Бутей, где юные детективы и наемники оттачивают свое мастерство, чтобы впоследствии стать наемными агентами правосудия. Кинди Таямас – антисоциальный и грубоватый молодой человек, который скрывает свои особые способности. Он чуть не попадает в ловушку, оставленную убийцей Бутеев, преступником, который охотится на учеников Академии. К счастью, вовремя поспевает Ария Канзаки, одна из сильнейших учениц. Третье место. Хроники Акаши, худшего магического преподавателя. Представьте мир, полный волшебства. В нем живут особые люди, владеющие магией. Чтобы развивать свой дар, необходимо посещать специальные школы для магов. Среди предметов можно найти как историю и теорию, так и практику магических навыков. Главная героиня Сикстина Фибель мечтает войти в высшее общество магов. Для этого она вместе со своей подругой Румией Тингел отправляется в Феджит, городок, в котором расположена одна из лучших магических академий. Сама Сиксти очень любит делать все по правилам и восхищается мудрыми преподавателями. Румия же наоборот, простодушна и безмерно добра. Второе место. Пожиратель душ. Практически всегда у любого супергероя возникают проблемы по освобождению своей территории от разных злых персонажей. И причиной этому просто нехватка образования. Поэтому бог смерти заставил обучаться своих помощников в том мире, где проходят действия для получения божественного оружия. Он создал оружейный институт, который находится в пропащем городе. В нем учатся две категории учеников. И те, кто может превращаться в оружие одушевленное, и их мастера, напарники, которые называются техниками. Первое место ⁇ Загадка дьявола. Главная героиня Такаку Адзума обучается на наемного убийцу и является одной из лучших учениц. Ее учитель Кайбо выбирает девушку в качестве представителя своей школы, который должен перевести в школу Метсио и обучаться в группе Курагуми. Тем не менее, сам Кайбо считает так как ухудшей ученицей. Группа Курагуми, в которой предстоит учиться девушке, особый класс, формируемый на небольшое время. Последний раз он не просуществовал и двух недель. В этом классе учатся 12 убийц, а также их единственная цель Хару и Теносе. Уничтожение которой является целью формирования Курагуми. При этом в классе действуют три правила. Первое. Тот, кто сможет убить Хару, получит любую награду, которую пожелает. Второе. Средства не имеет значения, но вовлекать кого-либо, кроме членов группы Курагуми, нельзя. Третье. Убийца провалившийся или нарушивший второе правило будет исключен. Пытаться убить Хару ученики должны по очереди предварительно уведомив свою жертву об этом. На убийство каждому ученику дается 48 часов. Если за это время он не достигнет успеха, считается, что убийца провалился. Познакомившись с Хару, так как он начинает испытывать к ней непонятные для себя чувства. В результате, так как у спасает Хару от первого покушения и, узнав о ее печальном прошлом, решает стать, стать ее защитницей.